на ночь тянется дым сигарет, мы не знаем с тобой убийц. Кажется, нам видим дали свой рассвет, и не надо нам больше лет. Я не знаю, правда, как мне обойтись без таблеток, музыка становится моя скучнее. Кажется, обижен, но вовсе не совсем ключу. Глаза я меняю жанр и делаю, дождь захочу. Закрыть закопать меня в цепи Я не дам слышишь, открою все двери Я им покажу, как нужно делать рок Нету слуха, нахуй так, нужен вам не будь Новый день, новый лист отстой Тороплюсь события, скажет боже мой Я так спечу, что ты не справишься со мной Как вместе выживать, сука, так наживать Да и бог, бог на все, я не знаю Больше я тебя не замечаю Удалю твой профиль в инстаграме была история печальней